Здравствуй, Алеш. Разговоры есть. Ты мой папочка. Не надо называть меня папочкой. Почему? Это еще доказать надо. У меня жизнь у своего только начинается. Куда мне этот прицеп с бантиком? Ну, то не Дреев, прорвемся. Бежим. Какая у тебя интересная жизнь, а? Да нет у него никаких детей. Ты уволен. Прощай, Ой, не двигайся! Сердце, оставь мне немного места. Пусть я там буду вместо. Пусть я там буду. Со мной, Пусть ты я, там я там буду. Пусть я, я очень отчаянно прошу я меня буду. Это еще доказать надо.